Всем привет, я Эндрю Бёрдс, и это мои фрагменты путешествий. Обычно, когда в самолете персонал авиакомпании рассказывает о технике безопасности, все занимаются своими делами и никто не слушает. Однако эта невнимательность может дорого обойтись. Сегодня я прочитал статью о том, почему нельзя надувать спасательный жилет, находясь в самолете, и решил поделиться этой информацией с вами. А эта информация может в прямом смысле спасти жизнь. Когда у самолета происходит аварийная посадка на воду, некоторые пассажиры в панике начинают надувать спасательные жилеты сразу же после того, как их надели. И, как рассказала стюардесса на Reddit, этого делать нельзя, иначе вы можете оказаться в ловушке. Если вы начинаете в спешке надувать спасательный жилет еще в самолете, Скорее всего, вы из него не выберетесь. Дело в том, что спасательный жилет устроен таким образом, что если вы потеряли сознание, находясь в воде, он зафиксирует вашу шею, и вы таким образом, таким образом не позволит вам утонуть. Однако плотно зафиксированная шея не позволит вам получить полный обзор в самолете. Вы сможете смотреть только наверх, а выход из самолета может оказаться внизу. Подобная ситуация, к сожалению, уже случалась, и из-за того, что жилеты надули преждевременно, из самолета выбрались 125 человек вместо 175. Также, если надут жилет во время посадки, вы можете повредить его на выходе. Он может лопнуть или порваться, и уже не сможет плотно зафиксировать вашу шею и удержать вас на плаву. Желаю всем безопасных полетов, Предупрежден, значит вооружен. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем мягкой посадки. С вами был Эндрю Бёрдс. Всем пока.